Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и сегодня речь у нас пойдет о дамасской стали. Поехали! Дамаск, он же дамасская сталь, он же сварочный булат, его же фанаты Игры престолов знают как валерийская сталь. Это композитный материал, состоящий из металлических пластин различного химсостава соединенных при помощи метода кузнечной сварки под слоем флюса. Своей слоеной структуры дамасская сталь целиком и полностью обязана комбинации различных по химсоставу сталей, которые по-разному реагируют с кислотами. Как вы можете помнить из нашего прошлого видео про булатную сталь, рисунок на готовом изделии из булата он, Практически на 100% обусловлен усилиями матушки-природы. И задача кузнеца в процессе изготовления – это просто не испортить то, что уже природа сделала. В то время как рисунок на готовом изделии из дамасской стали, он полностью, вот на 100% зависит от усилий мастера. По одной из версий, дамасская сталь имеет ряд общих черт с итальянской пиццей. Во-первых, практически гарантировано, что ее изобрели вообще не от хорошей жизни. и Вполне вероятно, что это могло произойти просто случайно. Сами посудите, почему бы какому мастеру в лохматые века не сварить обломки просто того, чего было под рукой и от безнадеги выковать какое-то изделие вот, фактически из говна и палок. А агрессивная среда, потом там соленая вода, фруктовые кислоты разъедают какой-то протодомаский рисунок. Это берется на вооружение, идет череда экспериментов, тяп-ляп, и через пару поколений освоили технологию. Достоверно, конечно, никто не знает, но как рабочую гипотезу, почему бы и не принять. Процесс изготовления дамасской стали начинается с подбора материала. Кузнец обязан понимать, какие задачи будут стоять перед конечным готовым изделием. Соответственно, с оглядкой на эти задачи он собирает стопочку листового металла и прихватывает его сваркой, либо по олдскульному, можно проволокой перемотать. Получается так называемый пакет, готовый к дальнейшей механической обработке. Чаще всего, особенно это касается бюджетного сегмента, мастера в пакете чередуют всего два сорта стали и потом уже ухищряются в процессе механической обработки для выведения какого-то особенного рисунка. Собственно, чередование слоев стали в пакете оно преследует две глобальные задачи, функции, цели. Во-первых, это эстетическое направление. Если взглянуть на металлы так вот с высока общо, при реагировании с кислотами, они делятся на три большие категории. Они либо белеют, либо сереют, либо чернеют. Соответственно, вооружившись этим знанием, вы можете какой угодно рисунок создать, будь то надпись здесь был Вася, это тоже возможно, ну или банальные там какие-нибудь фрактальные абстракции или опостылевшие уже всем перья. А вторая функция чередования металла – это уже практическое направление, то есть вывод конкретной комбинации на режущую кромку, и это наиболее интересная функция у дамасской стали, но об этом мы поговорим чуть позже. Планомерно нагревая и проковывая пакет под слоем флюса, мастера добиваются сварки слоев металла за счет Диффузии, а затем этот брусок неоднократно вытягивается в полосу ломается складывается снова сваривается и таким макаром увеличивается количество слоев никакими законами традициями или упаси гостами количество слоев дамасской стали не регламентируется обычно мастера ограничиваются пакетом от 200 до 400 слоев просто потому что так получается визуально крупный приятноглаой рисунок но никто вам не мешает, допустим, самоутвердиться и сделать пакет дамаской стали из 10 тысяч слоев. Если сможете различить, ваше право. Одно из самых широко распространенных заблуждений на тему дамаской стали, что чем больше в дамаске слоев, тем изделие получается круче. Люди, которые эксплуатируют этот миф и продвигают его в массы, часто отсылают к опыту японских мастеров, которые... Годами или над созданием одного-единственного меча, многократно там сковывая, перековывая одну несчастную заготовку. Дело в том, что этот миф, который чаще можно встретить, слава тебе господи, уже в кинематографе, чем в реальном собеседнике, этот миф он имеет под собой ряд оснований, но, к сожалению, романтиков, ноги у него растут вообще не от хорошей жизни. Японцы очень мучились низкокачественной сталью. Очень да, мучились. Да. Надо понимать, в основе распиаренной японской традиционной технологии получения стали лежит древнейший принцип получения критного железа. А, кто не знает, крица или на японский манер тамахаганы – это такой губчатый полуфабрикат стали, получаемый при первичной выплавке железной руды в допотопной печи с содержанием примесей и шлаков от 4 до 6% по массе. Там все и не перегоревший уголь, и песок, и что только не найдешь. А, давайте сейчас отбросим все культурные наследия предков, вековые традиции, плывающую ерунду и признаем факт. По традиционной технологии из допотопной печи, кроме куска говна, просто и получиться-то ничего не могло. Тем не менее, других-то вариантов не было, и предкам просто приходилось изощряться в ковке этих подобий слитков, отлавливая мельчайшие кусочки, поначалу очень хрупкого металла, складывая его в стопочки, проковывая, снова ломая и снова складывая, и так десятками, а может и сотнями раз. И, как вы понимаете, технология очень сильно напоминает процесс изготовления классической дамасской стали, с той лишь разницей, что в японском случае это, так скажем, монопакет из одного сорта стали. Смысл всей этой медитации был в том, чтобы максимально сделать металл однородным, то есть в процессе многократных нагревов и проковок выжечь и выдавить все неметаллические вкрапления и максимально гомогенизировать металл. Также обращаю ваше внимание, что каждый нагрев, он же не бесплатен, горит уголь, изнашивается оборудование, идут трудочасы мастера и подмастерья, работали тогда минимум по двое. Не сбрасывайте со счетов, пожалуйста, очень немаловажный факт, что от кузнеца требовался ну, просто запредельный уровень навыков и терпения. Потому что за десятки прогревов нужно на глаз умудриться четко отследить за температурой. И один перегрев может зафаршмачить просто многомесячный труд. В общем, традиционные технологии – это реально гемор, Дорого. Долго. И мог бы получиться слоган студии Артемия Лебедева, если бы не один момент. Скажем так, на момент лохматых веков в сравнении с современниками, да, уровень качества был запредельный. Но в сравнении с современными стандартными качества, мягко скажем, результат был ложовый. Вот здесь, например, мы видим маленькую трещинку. Это дефект ковки. Серьезный дефект ковки, конечно, полностью обесценивает меч. Но маленький дефект ковки, это, знаете, это как вот милая мушка, милая родинка такая. Угу. О, я вот дичайше умиляюсь, как банальный непровар выдается за изюминку изделия. Хотя, с другой стороны, ну, современные производители тоже подобного рода косяками грешат. И уж при современных то технологиях, казалось бы, пакет 5-6 раз сложить, что там может быть сложного, ну, тем не менее тоже непровары попадаются, а тут подумаешь, при полировке на поверхность вылез один непроварчик, при том, что мяли металл десятками раз, Там таких косяков может быть внутри спрятан не один десяток. Оп-стоп-стоп, давайте-ка отделим мух от котлет. Я не пытаюсь обосрать традиционные технологии и как-то хайпануть за счет унижения достижений предков, а снюдь. Я прекрасно отдаю себе отчет, что с теми технологиями из того некачественного сырья буквально на коленке сделать произведение искусства, ну это просто высшее достижение человечества, вот вообще не спорю. Однако подозреваю, что в здравом уме мало кто поспорит, что развитие современных технологий позволяет достичь куда более высоких стандартов качества элементарно за счет чистоты исходных материалов и более совершенных технологий металлообработки. Вижу легкие дефекты? Конечно. Угу. Он же живой. А он у вас там холодильником ночью не хлопает? <свят> Ладно, шутки в сторону. Я прекрасно понимаю, что э, вид японского меча даже в современном исполнении у вовлеченного человека вызывает прям таки благогорейный трепет. Чего уж говорить об э, экспонатах музейной ценности. Ну бля, это так мило. Он же живой. Отойдем от лирики. Я вот обмолвался про непровар. Стоит этот термин разобрать поподробнее. Непроваром называется ситуация, когда между слоями металла остается окалина. Окалина, в свою очередь, это смесь окислов железа. У нее может быть различный химсостав, там все зависит от температуры, с которой шла металлообработка. Но вне зависимости от химического состава окалины, она хрупкая и препятствует диффузии, то есть взаимопроникновению одного металла в другой. Традиционные технологии получения дамасской стали равны, как и современные. С окалиной между слоями борется при помощи флюса. Любой человек, который хоть раз держал паяльник и что-то паял, даже не вдаваясь в подробности химических процессов, просто на эмпирическом уровне понимает, что если без флюса не паяется, то с флюсом будет все. Ок. Наверняка, если вы хоть раз в сети натыкались на видео с изготовлением ножа из дамасской стали, обращали внимание, как мастер перед отправкой барикета в печь посыпает его белым порошком. Чаще это бура. По-научному это натрия, английское название боракс). Из него одно время на ютубе детишки слизни массово делали фишка в чем при расплавлении натриевая соль борной кислоты проникает между слоями металла и растворяет окалину и вся вот эту ну то есть она выполняет роль флюса и с первыми ударами молота все дерьмо растворенное разлетается в сторону впечатляющим брызгом искр как вы понимаете предки вряд ли догадывались о существовании такого вещества как тетраборат натрия поэтому в лохматые года. Да, и, кстати, традиция сохранилась. Многие мастера сейчас вместо тетрабарата натрия классической буры, то есть в роли флюса, используют обычное толченое стекло. А если совсем по хардкору пороться, то и песком можно обойтись. И вот резонный вопрос: а чего ради так морочиться? В современном мире оно более менее понятно. Есть и муссируется, легенда о свойствах Дамаска и Стали. У нее куча фанатиков реально кукушкой поехавших не принимайте на свой счет но тем не менее народ создает спрос производитель отвечает предложениям и как бы все счастливы мало кого волнует что эстетическая функция очень часто давляет над практической составляющей но ну, это касается современных изделий а вот у предков было все с точностью до наоборот в лохматые века сверхзадачей было улучшить свойства клинкового оружия просто вот как металлические пластины поясню. Древние вот ископаемые изделия они подразумевали стандарт уровня качества на том уровне, что как бы, мечте служил чуть ли не одноразовым изделием. Подбежал, два-три раза треснул врага по кумполу, отбежал на безопасную дистанцию, свой же меч, а свое колено выпрямил до да, состояния ну, более-менее нормально и побежал дальше рубиться такими вот короткими перебежками, пока не убили. Дамасская сталь, она одной из первых предложила комбинацию сочетания упругости и ударной вязкости. Это нам сейчас достаточно очевидно, что если обложить твердую пластину мягкими обкладками, то конечное изделие возьмет и гибкость, и твердость, то есть лучшие доминирующие свойства двух скомпонованных сталей. Кстати, не удивляйтесь, ламинат по сути есть дамасская сталь, просто в направлении минимализм. Более того, изначально дамасская сталь ведут дороговизны, чаще использовалась именно для обкладок, нежели чем выведение на режущую кромку. Предки шли просто методом научного тыка и о том, что основные фишки. Вот прелесть дамасской стали, которая ценится в наши дни, она именно вот в выведении нужного композита на режущую кромку для повышения режущих свойств конечного изделия. Это вот уже начинаем разбор практической стороны вопроса. Если вы смотрели мое предыдущее видео про русский булат, то можете помнить. Секрет успеха булата по части режущих свойств заключается в наличии сверхтвердых карбидов. Чтобы вы понимали, сверхтвердые имеется в виду 70-80 единиц параквелла, мелкая частица, находится в мягкой условном матрице там 40 единиц параквелла. Соответственно, когда это безобразие при правильной заточке выводится на режущую кромку, на РК образуется микропила, обеспечивающая очень вкусный и долговечный рез с дамасской сталью. Принцип сохранения микропилы работает схожим образом, здесь тоже нужна правильная заточка, но особенность его работы, вот постоянное поддержание микропилки, оно зиждется на немного другом уровне, на РК выводится композит из чередованных сталей, а в Дамаске, как правило, чередование идет по принципу мягкий-твердый-мягкий-твердый, мягкий, твердый», за счет того, что режущая кромка при заточке выводится в состояние микронов. Металл чередован мягкий-твердый, соответственно и вырабатывается он в процессе изнашивания тоже по-разному. И микропилка постоянно сохраняется за счет этого. Дамасская сталь тоже нехило так режет. Конечно, от того, что режущая кромка обрабатывается абразивным методом, структуру булата на РК невооруженным взглядом никогда не отличить. Да и более того, микропилку вы можете только почувствовать невооруженным взглядом, вряд ли вы когда-либо увидите. Однако, если очень интересно, воспользуйтесь электронным микроскопом, там становится уже интереснее. У меня на этом на сегодня все. Не удивляйтесь, просто на собственной шкуре прочувствовала, что тема про дамаскую стали, она, знаете, как ремонт. Невозможно завершить, можно только вот прекратить волевым решением. Поэтому на сегодня баста. Я прекрасно понимаю. Не разобрана историческая часть вопроса, там, особенности металлообработки по части. Там, кручения торцевые, дамаски дикие и прочее вообще даже не коснулись, ну и бог бы с ним. Если вам какие-то темы нужно доразобрать, да, го в комменты, там пишите свои отзывы, оставляйте заявочки. При первой же возможности сделаем. Заходим на магазин «Солдат Удачи», затариваемся со скидкой 5% по промокоду «БэтВадим» и ждем следующее видео. Я думаю, в следующий раз с Леонидом мы оформим уже какой-нибудь интересный запредельный тест. Счастливо.